всем дорогие друзья рад с вами встретиться в очередной раз в этом уроке мы с вами рассмотрим очень интересную функцию в Marvel Designer, который, с помощью которой мы э, можем сгибать э, или складывать э, ткани например если вы моделируете полотенце и вам нужно его сгибать и складывать но ну, вред вы можете использовать, э, использовать э, Пользуются вот этой, этой функцией. Во-первых, нам нужно будет создать необходимую ткань или а, а, полотенце само. После, а, приступим. Вот создаю ну, примерно следующие размеры: 100 на, пускай будет 150 и все. У нас ткань создалась. Для работы этой функции нам нужно будет будут дополнительные ребра, которые места, в котором ткань будет сгибаться. Ну, мы создадим вот несколько примеров, например, вот здесь и вот здесь. После чего у нас есть вот эта вот функция. Она называется Folder arrangement нажимаем здесь и как бы вот так очень э, легко можем сгибать полностью ткань но смотрите есть вот э, некие вот моменты в которых мы не можем э, пользоваться этим инструментом но после симуляции оно может и ис ис исчезнуть если не исчезнет мы удалим вот старые э, старые, старые вот это ребро или линию линию сгиба и оставим а, новую только давайте просимулируем и вот а, оно как бы уже симулируется я вам раньше не сообщал но в моролос Designer вы можете здесь поставить а, побольше места между а, тканями оно а, по дефолту она стоит два с половиной миллиметров если вы здесь поставите, ну, например, 15 миллиметров и симулируете его, у вас появится вот такая вот щель. Это для чего делается? Это для того, чтобы вы смогли дать необходимую толщину для ткани. Например, полотенце имеет какую-то вот толщину, материал, из-за которой вы можете как бы, это тоже задать. Здесь а. необходимый вам размер, например, 50 мм, потом опять нужно будет симулировать, конечно, но, в общем, очень нужная функция. Мы эту линию надреза удалим, так как у нас уже есть необходимая вот высота. Вот, вот теперь с помощью Folder Renewed попытаемся еще раз сгибать. Это не получается из-за того, что у нас есть вот это вот место. Что делать в данной ситуации? Мы с вами в начале серии уроков посмотрели вот эту вот функцию pinbox. Если мы не удалим вот линейного надреза, над ним остаются вот ряд точек, с помощью которой мы можем вот, например, установить n- количество пинов и они будут уже держать эту ткань вот. между этими тканями тоже остается то место которое то расстояние которое мы здесь задали например давайте зададим пока на 10 и вот у нас как бы уже есть декоративное полотенце а в полотенцах как, так как вы используете только один а, plane вы можете пользоваться вот этой функцией ремесинга. Это дает вам вот такую очень красивую сетку, но посмотрите и проверьте, что в краях у вас остаются вот такие вот ненужные вам ненужные длины ребра, от которых вы можете избавиться уже после экспорта в Max. Ну, вроде все. Так как у нас уже нету пинов, оно уже падает как бы вниз. Вроде все. Полотенце одной из э, очень распространенных э, моделей, которые очень много покупают в 3 ddd Например, э, если вы делаете санузлы, либо ну, в в этих в спальнях тоже можете накрывать какой-то вот плед свой собственный с помощью этой функции сделать. Ну, рад быть вам полезен. Если урок понравился, не забудьте подписаться и поставить лайк. И еще хотел вам сказать, у нас уроки ведутся в трех разных языках, но э, в этом канале мы оставили только два, которые вы можете перед просмотром чекнуть в каком э, языке снято это видео я сейчас вам покажу пример вот на краю будет вот такая вот надпись например здесь вот как бы видео на узбекском вот поэтому я э, создал вот такой вот логотип, то есть языковый пакет, вот но на русском будет RU, а английский мы в другой канал будем заливать. Спасибо вам огромное за просмотр, не забудьте подписаться и поставить лайк. Спасибо огромное.